Альфа Гейм. Разработка 2D, 3D игр и приложений. Подготовительные работы закончены. Давайте настроим управление нашим кораблем. Для этого мы напишем несложный код на языке C# который является одним из трех языков, поддерживаемых Unity. Для правильной организации рабочего процесса мы создадим папку, в которой будем хранить скрипты. Лучше всего создать ее в корневом каталоге. Хотя это совсем не обязательно, ее можно создать в любом из подкаталогов текущего проекта. Но чтобы ее долго не искать, я создам ее в корневом каталоге. В разделе Project щелкаем правой кнопкой мыши из контекстового меню выбираем Create Folder. Появится новая папка. Дайте ей имя Scripts. Теперь нам необходимо создать новый сценарий. Сделать это можно несколькими способами. Один из способов заключается в том, что нам необходимо выделить объект и на вкладке «Inspector» нажать кнопку «Add Component», выбрать «New Script» и ввести имя скрипта, пусть это будет «Player Controller», после чего нажать клавишу «Enter». Обратите внимание, что имена скриптов должны начинаться с большой буквы. В этом случае скрипт создается в корневом каталоге проекта, после чего его нужно будет перетащить в папку Scripts. Второй вариант заключается в том, что нужно щелкнуть по папке правой кнопкой мыши и в контекстном меню нужно выбрать Create C-Sharp Script. В этом случае скрипт создается в указанной папке. Отличие этих вариантов в том, что в первом варианте скрипт уже привязан к объекту, а во втором варианте нам нужно привязать скрипт к объекту вручную. Сделать это несложно. достаточно выделить объект и перетащить скрипт на данный объект. Давайте откроем скрипт для редактирования. Мы можем сделать это несколькими способами. Первый способ выбрать скрипт и в окне инспектора нажать кнопку «Открыть». Второй способ – щелкнуть по скрипту два раза левой кнопкой мыши. Скрипт откроется в редакторе, установленном по умолчанию для редактирования скриптов. Удалим образец кода и продолжим. Движение нашего корабля будет осуществляться при помощи физики. Поэтому мы будем использовать функцию FixedUpdate. Но есть еще похожая функция Update. Их отличие в том, что функция Update сначала отрисовывает картинку, и потом происходят расчеты физики. А FixedUpdate сначала рассчитывает физику, а потом происходит отрисовка изображения на экране. В нашем случае используем функцию FixedUpdate так как управление кораблем будет осуществляться при помощи физики. Итак, давайте приступим к написанию кода. Unity вызывает функцию FixedUpdate каждый раз перед тем, как выполнить расчеты физики. Весь код внутри функции будет выполняться один раз за один фиксированный шаг расчета физики. Итак, напишем следующий код. Названия осей горизонтал и Vertical являются именами по умолчанию, которые записаны в менеджере ввода. Для реализации движения используется метод getAxis. Он определяет, какой из осей обратился пользователь. Другими словами, какие кнопки нажал пользователь вправо, влево или вверх, вниз. Этот метод возвращает значение с плавающей точкой. От минус 1 до одного. В дальнейшем мы будем использовать эти значения для создания движения корабля. Двигать корабль мы будем задействовав физический движок компонента RigidBody. Хоть этот компонент и использует физический движок, мы не будем полностью использовать все его возможности, так как по задумке нашей игры нам это не нужно. Если бы мы хотели сделать игру, которая работает должным образом с ньютоновской физикой, мы бы написали другой код. В одном из прошлых уроков, когда мы создавали объект Player, мы добавили к нему компонент Rigidbody. Данный компонент использует некоторые физические свойства, которые применяются к объекту, такие как масса, гравитация, сопротивление. Меняя эти свойства, меняется скорость, дальность полета и прочие характеристики объекта. Но при использовании Rigidbody в Velocity мы задаем скорость объекту напрямую минуя физические законы. Это может пригодиться, например, когда вам нужно реализовать мгновенное перемещение объекта, в нашем случае это корабль. Тут давайте разберемся немного подробнее. Как я говорил, метод GetAxis возвращает значение с плавающей точкой от минус одного до 1, которое передает пользователь, нажимая кнопки на устройство ввода, например, клавиатуре или геймпаде. Напишем следующий код. Rigid Velocity принимает значение от структуры Vector3 и двигает корабль. Значения, получаемые от GetAxis, подставляются в качестве переменных MoveGhorizontal и muVertical Move для оси X и Z, структуры Vector3, создавая таким образом направление движения. Если значение переменных MoveGhorizontal и muVertical Move равно 0, то вектор 3 прекращает движение по заданным осям, а если значение с минусом, то меняется направление движения. Сохраним наш сценарий и вернемся в Unity. Первое, что проверим, это консоль. Убедитесь, что нет никаких ошибок. Если у вас там есть ошибка, то посмотрите, в какой она строке и исправьте ее. Если ошибок нет, запустите игру и проверьте управление кораблем. Он движется, но очень медленно. Это потому, что GetAxis возвращает только значение между минус 1 и 1. А это значит, что скорость нашего корабля никогда не будет больше, чем 1 единица в секунду. Чтобы увеличить скорость по заданной оси, значение, полученное от GetAxis, необходимо умножить на число, не равное нулю, или умножить полностью всю структуру вектор 3. Чтобы контролировать скорость нашего корабля, нам понадобится публичная переменная Speed, типа Float. Давайте ее объявим. Зададим значение по умолчанию для нее 10. Теперь умножим переменную speed на структуру вектор 3, чтобы увеличить скорость по всем осям. Мы записали в переменную speed число 10. Оно умножается на значение, возвращаемое getAxis, которое, к примеру, равно единице. В результате мы получим число 10. Таким образом, мы увеличили скорость нашего корабля в 10 раз. Объявив переменную спид как публичную, мы можем менять ее значение в инспекторе. Вернемся в Unity и установим значение 10. Сохраним проект и запустим игру. Теперь мы можем перемещать наш корабль гораздо быстрее. Но есть проблема. Наш корабль выходит за границы игрового поля. И это нам надо исправить. За движение нашего корабля отвечает Rigid Body Velocity. А вот чтобы создать ограничение, нам нужно управлять свойством Rigid Body Position. Идея создания ограничения игрового пространства для корабля заключается в том, что если он выходит за рамки заданной позиции, то возвращается обратно к краю игрового поля. Итак, давайте напишем код. Так как наш корабль не будет перемещаться по вертикали, установим для Y значение 0. Но судно перемещается вдоль оси X и Z. И нам надо задать ограничения в этих осях. Наш корабль находится в координатах 0, 0, 0 по X, Y и Z. Мы же хотим ограничить его возможности перемещения по четырем сторонам вдоль X и Z плоскости. Для ограничения игрового пространства мы будем использовать функцию Muffer Clump. Что такое мафов-клэмп? Мафов ⁇ это структура, которая содержит набор полезных математических функций, которая есть такие функции, как инфинити, π, синус, косинус, тангенс, квадратный корень и много других. Но нас интересует math of Clump, Данная функция ограничивает любое число в рамках между минимальным и максимальным значением. Мы будем ее использовать, чтобы ограничить положение корабля в игровой зоне. Давайте напишем код. Итак, наш корабль будет теперь находиться в диапазоне значений между x Xmin и Xmax в плоскости оси X и между z Zmin и Zmax в плоскости Z. Теперь нам необходимо объявить эти переменные в верхней части нашего скрипта. Используя такой формат записи, мы можем описать 4 переменных в одну строку. Сохраним скрипт и вернемся в Unity. Давайте посмотрим на компонент скрипт нашего объекта Player. Как вы можете видеть, тут появились новые свойства. Но выглядят они немного громоздко, занимая лишнее место в инспекторе. Кроме того, использование этих свойств на данный момент ограничено тем скриптом, где они описаны. Но мы сделаем так, чтобы мы могли их использовать и в других наших скриптах. Для этого мы создадим для них отдельный класс. Давайте вернемся в редактор скриптов и доработаем код. Мы создадим публичный класс. Назовем его Boundary границы. Стоит отметить, что этот класс ничего не наследует, в отличие от класса PlayerController, который наследует класс MonoBehaviour. Перенесем переменные границы из PlayerController в класс Boundary. И сделаем его экземпляр в классе PlayerController. Обратите внимание на регистр символов. Boundary пишется с большой буквы B, это наш тип, определяющий класс. Boundary с маленькой буквы B, это ссылка на него. Это похоже как переменная speed принадлежит типу float, так и переменная boundary принадлежит типу boundary. Давайте внесем изменения в код, чтобы применить изменения, которые мы только что сделали и остальные теперь являются частью класса boundary, доступ к которым мы получаем через переменную boundary. Сохраните скрипт и переключитесь обратно в Unity. Давайте посмотрим на обновленный компонент. Мы видим, что свойства пропали. Это объясняется тем, что новый класс, который мы создали, нигде не известен и поэтому не сериализован. Сериализация – это способ хранения и передачи информации. Кроме того, Unity использует этот механизм для отображения данных в инспекторе. Перейдем к нашему сценарию. Чтобы сериализовать наш новый класс и чтобы свойства класса отображались в инспекторе, нам необходимо использовать следующую запись. System able, которая пишется до объявления класса. Сохраните сценарий и откройте Unity. Теперь, если мы посмотрим снова на свойства компонента объекта Player, то увидим раскрывающийся список Boundary, в котором присутствует наше свойство Xmin, Xmax, Zmin, Zmax. Кроме того, что это выглядит компактно, мы можем использовать этот класс и в других классах нашей игры. Теперь, когда у нас есть доступ к нашим свойствам, давайте заполним их значениями. Убедитесь, что вы выбрали корабль, и простым перетаскиванием по оси X переместите его к краю поля. Ваши значения будут в промежутке от минус 6 до 6. Вот эти значения давайте занесем в свойства класса boundary – x-min и Xmax. Сделайте то же самое для оси Z но с некоторым ограничением. Сделаем так, чтобы корабль не мог вплотную приближаться к верхней границе. У нас будет небольшая буферная зона. Поэтому верхнее значение по оси Z установим в пределах 8. Пусть значения Zmin и Zmax будут минус 4 и 8 соответственно. Сбросьте позицию корабля командой Reset Position и запустите игру. Как вы можете видеть, корабль не выходит за пределы указанных границ. Мы сделали то, что хотели, но давайте добавим еще одну возможность для нашего корабля. Сделаем так, чтобы он немного наклонялся по оси Z при движении влево и вправо вдоль плоскости оси X. Переключимся в редактор сценариев и реализуем данную возможность. Нам понадобится еще одна публичная переменная, чтобы хранить коэффициент угла наклона – tilt. Чтобы реализовать поворот вдоль оси Z, нам понадобится функция Euler из структуры Quaternion, значение которой мы присвоим свойству Rotation – компонента RigidBody. Значения x и y сделаем нулевыми, так как мы не будем вращать вдоль этих осей. А вот что касается оси z, нам надо не просто указать наклон на определенный градус. Нам нужно связать скорость наклона со скоростью перемещения. Для этого умножим скорость нашего корабля на наш коэффициент наклона. Это и будет угол наклона по оси z. Тут я немного поясню. Вспомним. Мы знаем, что getAxis возвращает значение от минус 1 до 1. Это значение мы умножаем на скорость, которую задаем в переменной speed. Давайте посчитаем. Допустим, в определенный момент времени значение от getAxis 0,5. Умножим его на 10 и получаем скорость, равную 5. Переменная tilt равна 4. Тогда умножаем скорость 5 на коэффициент 4. И получаем угол наклона равный 20 градусам. И подставляем его в функцию Euler для оси z. Или, например, если скорость будет равна 10, то угол наклона составит 40 градусов. Исходя из этого, будет происходить плавный наклон корабля. Но есть одна проблема. В какую сторону мы бы не перемещались, угол наклона всегда будет положительным. То есть корабль будет всегда поворачиваться в одну и ту же сторону. Решается это просто. Наша переменная tilt должна быть с минусом. Тогда, если мы скорость 5 умножим на коэффициент минус 4, получим угол наклона минус 20. А если скорость минус 5, умножим на коэффициент минус 4, получим угол наклона 20. Вернемся в юнити и установим коэффициент tilt равным 4. Давайте запустим нашу игру и посмотрим на перемещение нашего корабля. Как мы видим, корабль плавно поворачивается, исходя от направления перемещения. На этом урок можно считать законченным и на следующем занятии мы приступим к стрельбам, научим наш корабль стрелять.